у тебя осталось 13 дней ты что мне угрожаешь у меня аж руки вспотели ребят сейчас ты сама испугаешься но будет поздно не советую проверять какая-то черная коробка или что это это реально пугает давай встретимся вот что я ему предложу Привет, я Энни Мэджик, и знаете, о чем сегодня будет видео, ребята? Нет, не об этом, как вы могли подумать, вы все скоро увидите. А пока что подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. И ставь лайк на это видео, если оно тебе понравится, чтобы таких роликов было как можно больше на канале. Голосуй, конечно же, в и пиши внизу свой волшебный... Комментарий! Потому что случайно и появляются вот здесь где-то видео. Итак, ребята, до Нового года. Осталось почти ничего. А это значит, что пора покупать подарочки и готовиться. И, -и, -и знаете, что я нашла? Приложение для Android Like Shop. Но нет, это не какой-то там обычный скучный каталог с товарами. Его фишка в игровом шопинге. Сейчас покажу. В лайк-шоп ты не ищешь нудно какие-то товары, как обычно, а просто листаешь ленту рекомендаций, свайпая «нравится», «не нравится», «покупаю». Приложение явно реагирует на твои «нет» и да, показывая тебе товары реально по твоим предпочтениям. Я в шоке, ребят. «Нравится», «не нравится», «покупаю», «нравится», «не нравится», «покупаю». Такое ощущение, что приложение с каждым разом пытается удивить тебя все больше и больше. Это нереально залипательно и... Очень сложно остановиться Потому что свайпать, да, нет, покупаю очень легко И намного приятнее, чем искать что-то самому А самое крутое то, что там более 30 миллионов товаров ребят! Какие угодно, одежда, косметика, гаджеты, игрушки, товары для дома, для хобби и так далее. Китай, Корея, куча разных поставщиков. Цены ну очень приятные и чем больше продуктов вы добавляете в корзину, тем больше ваша скидка. То есть ты видишь как бы текущую скидку и какое число товаров нужно добавить для достижения следующего уровня скидки. А еще если заказать сразу 25 и больше покупочек за раз, как я, то следующий шопинг на Начнется со скидкой уже с самого первого товара. Короче, лайк-шоп, листай, покупай. Я ссылку, как обычно, оставлю внизу в описании. Скорее, скачивай лайк-шоп по ссылке внизу и готовься к Новому году. И погнали! У -у -у! Ой! Итак, ребята, я бы, может, никогда и не сняла видео про переписку с фейками, если бы не случилось странное Мне в личку написал сам мой фейк Но не тот обычный фейк, над которым можно поприкалываться, попранковать, а очень странный и, я бы сказала, пугающий И первое, что он написал, у тебя осталось 13 дней у тебя осталось 13 дней ужас звучит реально страшновато и поэтому я решила сегодня ему ответить и заснять нашу переписку чего мы только с вами не проходили каких загадок только не разгадывали кого мы только не разоблачали так что я подумала что вам будет это важно я лично надеюсь что это просто очень плохой розыгрыш или чья-то злая шутка посмотрим чем это все закончится кстати забыла сказать что в описании я еще оставлю ссылки на новые видео на других моих каналах обязательно подписывайтесь Потом сходите и посмотрите их, потому что все-таки это первые ролики из нашего нового дома, куда мы скоро переедем, я надеюсь, до нового года Итак, моих фейковых страниц в ВК очень много Чтобы не ошибиться, запомните, у меня есть галочка Это моя единственная настоящая страница В инстаграме тоже много фейков, но там можно понять, что это настоящая я по количеству подписчиков и по фоточкам Так что, пожалуйста, будьте осторожны Давайте я быстро пробегусь по его аккаунту Первое, что настораживает, это адрес страницы magic One. Дай, это как типа ван пишут, только здесь ван Кстати, я вас люблю Но у меня почему-то такое предчувствие, что это не хейтер, это кто-то другой И вообще у меня нет хейтеров А кто тогда несколько дизлайков на видео ставит, а? Может это кто-то из них? У этого фейка такое же, как и у меня, имя ВКонтакте И такая же фотка, только одно отличие с моей фоткой То, что на его фотке мои глаза зачеркнуты красными крестиками Мне кажется, нормальный человек на такое не способен В статусе у него стоит вот такое эмодзи че. Никакой информации в профиле нет, он подписан на мою личную страницу, на которую он и написал, на мою официальную группу и разные фаны Друзей у него нет и всего два подписчика на тот момент, когда я снимаю это видео Но я проверила эти страницы, это какие-то бессмысленные вообще аккаунты, скорее всего автоматические боты, которые добавляются в друзья ко всем новым страницам Не знаю, имеет это какое-то значение или нет, но в аккаунте, кроме аватарки, есть еще два фото с такими же перечеркнутыми красными глазами Почему именно три фото? Может, я, конечно, заморачиваюсь на цифры, почему именно эти, хотя, может быть, они ему просто нравятся. Короче, я не знаю, ребят, но самое странное, тут не эти фотки А еще 13 фотографий, которые либо связаны с временами, когда я ходила по заброшкам Либо это скрины из моих видео, когда я ходила по заброшкам Случайные это скрины или они тоже имеют какое-то значение, я без понятия Большинство мест и предметов с этих скринов я, конечно же, узнаю И даже помню, из каких они видео Но я не знаю, есть ли в этом какая-то логика Может быть, у вас есть какие-то мысли Пишите свои предположения в комментариях обязательно Единственное, что настораживает, это то, что этих скринов 13, и они не просто добавлены фотографии, как аватарка и те две фотки, а на стене есть о них записи. Первая запись это цифра 6, и к ней добавлено 6 фотографий. Связаны как-то то, что фотографии 6 и надпись 6, я не знаю, но это те места, в которых я была в разных своих роликах, когда снимала заброшки. Кстати, ребят, самая первая фотка в этом списке это заброшенная гигантская усадьба, в которой я снимала аж несколько видео. Может быть, это намек на то, что надо сходить в эти места? Как думаете? Поехать проверить? Голосуйте вопросики. Вторая запись, тоже цифра 6 и тоже 6 скринов э, из роликов из разных заброшенных мест. Дед Мороз прямо в честь Нового года. Короче... Блин, я не знаю, что это значит Мне даже в голову не приходит, но мне Мой логический разум, который Пытается все всегда объяснить, подсказывает, что Фотки добавлены по 6, цифры 6 и если сложить, получится 12 А вот э, следующая запись Это одна единственная фотография И написано 13, то есть не написано 1 Одна фотка, а написано 13 Типа это 13 фотография На этой фотке изображен диктофон, который я Когда-то находила в одной гигантской Заброшке, далеко вообще от дома Когда мы проходили квест. Это просто случайно набор цифр и фоток или в них есть какой-то смысл и они что-то означают я не знаю но самое главное что вот этих вот именно скринов и фоток и заброшек 13 штук и начал он переписку свою со слов тебе осталось 13 дней короче это какая-то жесть давайте я ему отвечу и что это значит ты кто я же мэджик я должна узнать кто это мы должны выяснить так что ждем Кажется, она Так, мне нужно включить запись экрана. Это не важно, не важно. Еще что-то печатает. Какая-то странная вообще реакция, странное поведение. Что это за фотки? Зачем ты перечеркнула? В скобочках напишу на всякий случай. Вдруг это парень? Мне глаза. Парень или девушка? Зачем тебе притворяться? Мной 13, я думала 13 лет, 13 дней Что 13 дней? Почему ты не отвечаешь на мои вопросы? Странное какое-то поведение, если честно У тебя осталось 13 дней Я это уже поняла 13 дней на что? Все остальное не важно Блин, я вот ненавижу такие диалоги, в которых ты не знаешь, как себя вести что ты хочешь не отвечает будем ждать даже не печатает слишком много вопросов поторопись так будет лучше лучше для кого это меня начинает уже напрягать если честно ты что мне угрожаешь что ли все есть в этом профиле. Это какая-то игра. Отлично, Ань, скоро Новый год. Люди нормальные закупаются подарками, наряжают елку, переезжают в новые дома, как я должна это сделать. А у меня начинается опять какая-то... же, простите. Ты она или он? Вся наша жизнь игра. Я хотела написать, а что мне нужно знать, он пишет для твоей же пользы. Я думала, что мы просто пошутим. Но что-то пошло не так Че ты хочешь? Я не понимаю Если ты будешь умной, ты не будешь задавать столько ненужных вопросов, а включишь мозг Никто не должен тебе ничего объяснять У тебя есть всего 13 дней Ты можешь узнать то, что давно хотела Что, например? А что, если я ничего не буду делать? Блин что-то мне не по себе как-то от такой переписки Я не ожидала, что будет все вот так вот серьезно Ничего не делать Блин, я хотела написать пугаешь И эта ситуация выходит из-под контроля У меня аж руки вспотели, ребят, сейчас от этих слов То есть я просто как будто вот внутри желудок сжался И я вроде бы понимаю, что, блин, можно просто забить А с другой стороны мне становится беспокойно Дело в том, что мне и не нужно тебя пугать. Ты сама испугаешься, но будет поздно. Тринадцать дней. Лучше не зли меня. А то что? Блин, если честно, что-то мне вообще как-то не очень хорошо. Пожалеешь. Очень. Все, я не могу. У меня уже руки мокрые. Это какой-то розыгрыш? Ты при... прикалываешься? Черт. Я не шучу. Что мне надо сделать? Я не понимаю. Я никогда не шучу. Что? Тебе будет лучше, если получится? Не советую проверять. А если у меня реально не получится, ты чё? Издевается надо мной. Ты что, испугалась? Ты же такая типа бесстрашная. Давай, жги. Какая-то черная коробка или что это? Что-то черное, какой-то черный квадрат, это фотка? Это все, что все? Да блин, я не понимаю, что ты от меня хочешь? Что, что ты хочешь от меня за эти 13 дней? Что я должна сделать? По каким-то картинкам, что это, я должна понять. Не пытайся что-то узнать обо мне. Это бесполезно. Может быть, если я добавлю его в друзья, мне больше откроется возможности информации посмотреть. Я добавлю в друзья. И... Анимэджик Ванда, интересная страница. Информация не поменялась. Все то же самое. Эта ситуация выглядит как-то опасно. Я, пожалуй, удалю его обратно из друзей. 54, 56, 46, 6, 0. Что это? Интересно, эти четыре точки два раза что-то значат? Так, я начинаю уже увлекаться и начинаю задумываться о заданиях. Мое любопытство меня погубит. Включи уже свои хваленные мозги. Никто не станет думать за тебя. Так, возьми себя в руки, Аня. Ты же мэджик. Я напишу, я подумаю. Опять... Опять прислал какой-то номер только с буквой N543860. Через точку. Может это координаты какие-то? 13 дней. Бесконечно пишет 13 дней. Это реально пугает. Не опоздай. Давай встретимся. Вот что я ему предложу. Почему-то мне кажется, что это парень. 1978. Что? Это год рождения твоего? Жди. <гас> Блин, прикол. У меня есть толстовка. 1978. Я ее очень люблю и я знаю. Я видела фотку здесь в ней. То есть в заброшенной усадьбе ждать? Или что? Я не поняла. Или ты напишешь когда мы встретимся Что-то мне как-то Мне аж плохо, реально, мне нехорошо сейчас Фейк пишет Ты меня уже раздражаешь Поторопись Кэпсом До этого он вроде бы Кэпсом ни разу не писал Если не хочешь Пожалеть Меня жука задрожала А ты обязательно Сильно Пожалеешь что-то у меня какое-то очень плохое предчувствие, ребят. Пишите, что вы думаете вообще, голосуйте в опросе, пойти ли по этим местам. А лучше идите просто и посмотрите новые видео на других моих каналах, ссылки внизу в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на инстаграм, вконтакте. Короче, все, увидимся скоро в новых роликах. На канал тоже подписывайтесь. Пока.